Друзья, всем привет! Сегодня новое видео на канале, которое будет посвящено реконструкции крыши. Уже подобные ролики мы снимали, но сегодня хотелось бы сделать отдельное внимание на вот такой вот узел. Когда мы делаем реконструкцию крыши, обязательно встречаются сдвоенные стропилы, которые, ну вернее, у которых много возникает вопросов, как правильно сделать герметизацию данного узла. Вот сегодня мы хотим показать несколько вариантов, как можно это сделать правильно, чтобы в дальнейшем ваша крыша была максимально качественно сделана. Всем привет! Как и сказал Павел, сегодня мы поговорим об этой очень сложной теме герметизации сдвоенных, иногда встроенных стропил, которая часто бывает как раз у нас на реконструкции. Здесь у нас на столе небольшой такой фрагмент, имитирующий как раз то, что происходит на строительной площадке. Непонятного качества, неровный лес, стропила, сдвоенные, и, а, повторюсь, что иногда это бывает, стройные стропила, которые часто э, с щелями, и э, щели эти могут быть и больше, чем здесь у нас на макете. Мы э, сюда должны вот в этот момент вставить несколько фотографий с нашего одного из последних объектов, где мы делали, где Павел делал реконструкцию. Это будет очень хорошей иллюстрацией к данной теме. Действительно, что щели могут достигать иногда 5 сантиметров. И это прям большая головная боль, так как мы замыкаем контур. И мы контур замыкаем с двух сторон. стропил пароизоляцией. Вот с этой стороны лучше покажи. Замыкаем контур, делаем прижимную рейку. И в итоге получается, что у нас вот эта часть вся полностью дырявая. Рассмотрим два варианта. Один, где щели небольшого сечения, так сказать, и второй, где щели побольше, где э, более, сложный, более сложная работа будет предстоять. Для начала э, нам нужно снять фаску в этих местах для того, чтобы э, легко э, загерметизировать это место. Какими средствами, сейчас отдельно скажу. Но перед тем, как это обсуждать, э, есть еще э, очень важный момент, который надо сейчас э, рассказать. Иногда есть... Такое желание просто скрутить болтами сильными эти стропила. Просто уменьшить эту большую щель. Но это, сразу скажем, что это может быть очень чревато. Чревато тем, что дом готовый, как правило, в реконструкции. И на, как сказать, форма стропил, если будет меняться, то это может повлиять на целостность, финишной отделки, потому что как э, все внутри сделано, нам, нам на данный момент неизвестно, и на разных объектах по-разному. Но мы говорим о том, что это может повлечь потресканный потолок, потому что будет меняться форма стропила, это все будет выгибаться, появятся трещины и так далее. Это очень э, болезненно может потянуть за собой большие работы по отделке. Поэтому, если уже на объекте стропила со временем, приняли какую-то форму, то лучше ее не менять. Лучше оставить их как есть и просто грамотно загерметизировать эти все щели. Вот это очень важный посыл. Для чего нужна эта герметизация? Для чего нужна герметизация? Ну, я об этом в самом начале сказал. Теперь, если мы посмотрим сверху, это будет еще более заметно. У нас паразитационный контур примыкает каждый из стропил. Угу. Здесь, между стропил, у нас как бы нету контура. Мы его должны э, сделать. Чтобы его сделать, мы, мы как, так как мы работаем сверху... Для чего его делать? Для чего его делать? Ну, это просто контур пароизоляции должен быть замкнут. Для чего это, ну, всем известно. Для того, чтобы она была замкнута, чтобы остановить всякую конвекцию и снизить э, диффузию до да, э, приемлемых масштабов. Если этого не сделать, через эту щель, как из пушки, будет идти теплый воздух снизу, и будет конденсироваться в этом месте, и реконструкция вся будет как коту под хвост. Поэтому обязательно нужно делать. Если щели большие, то их нужно конопатить, пенить, чем-то заделывать обязательно. И если это невозможно, щели маленькие, достаточно просто и герметизировать таким образом, каким мы сегодня будем делать. Поэтому мы, сейчас мы находимся в наших, как бы сказать, тепличных офисных условиях. У нас с собой нету здесь утеплителя, но мы поставим несколько фотографий, которые будут показывать, как... Можно конопатить эти щели. У нас есть даже видеоролики на эту тему. Ставим их сюда. И сверху этот, эти законопаченные стропила должны будут быть загерметизированы. Поехали. Канцелярский нож. Мы подготовили стропила методом ну, мы просто сделали фаску конечно это можно делать не ножом если есть специальное оборудование Это можно ускорить облегчить какой клей нам нужен ну, в руках у меня и в пистолете delta tix универсальный клей идеально подходящий для пароизоляции он отлично э, подходит для приклейки пленки к дереву у него отличная адгезия к дереву но можно взять и Тан тоже прекрасный вариант. Мы просто будем работать а, тиксом. Что мы делаем? Начинаем заполнять эту щель. Заполнили герметиком. Я беру просто щепку, которая у меня была вырезана здесь и просто аккуратненько, особенность клея Дельта Тикс в том, что даже спустя долгие годы он сохраняет свою эластичность, был э, как-то на объекте которому э, в районе 10 лет, там 9-10 лет, дом был нежилой, мы приезжали там совсем по другим вопросам, там был рефлекс, приклеенный на тикс. И этот тикс, как ни странно, был мягкий. Он буквально 10 лет нежилой дом, то есть холодное, теплый, холодный, теплый сезон, все равно остается мягким. Это просто фантастика. Итак, здесь мы таким образом замкнули, Воздух. Вот здесь небольшой пропуск. Там, где пропуск, можно добавить немножко клея. Соответственно, загладить. Теперь едем дальше. Теперь э, более сложная ситуация с большой широкой щелью. Повторюсь, что нам нужно закупорить эту щель для того, чтобы остановить всякую конвекцию из теплого помещения в холодную зону. Именно для этого мы закрываем. Да, конечно, может пытливый слушатель сказать, вы же перекрываете верхние верхней части там, где... Ну, то есть, грубо говоря, если э, пароизоляцию обернуть, то мы достигнем того же самого, по идее, теоретически. Но особенностью такого действия при реконструкции является то, что мы, во-первых, гарантированно останавливаем всякую конвекцию, потому что ее здесь нету. Промерзание уменьшается, потому что воздух не обменивается. И реконструкция – это тот случай, когда дом уже имеет, как правило, очень маленькую остаточную влажность. То есть этот фактор, он играет в данный момент на нас. Он сильно снижает эту проблематику. То есть, да, теоретически перекрытый верх э, как бы должен создавать проблемы. Но, во-первых, верх перекрыт не полностью. У нас нет пароизоляции, которая оборачивает саму доску, и доска может высыхать вверх, в, в сторону мембраны, в сторону холода. И это... Один аспект, второй аспект, то, что все-таки э, эта часть у нас сделана, э, ну, вернее, будет функционировать в условиях сильно пониженной влажности, нежели чем э, новое строительство. Это надо иметь в виду. Итак, теперь мы будем делать широкую щель с помощью э, пасты Delta Liquix. Ткань. Вот у нас тут примерно вот такой, такой кусок. Э, расстояние я беру половину так как мне такой ширины лента не нужна мне будет достаточно вот такой небольшой которую я буду укладывать вот таким образом и заворачивать наверх Обычная кисть, Ликвикс, обычно делается как, намазывается сначала э, та поверхность, куда будет накле наклеиваться ткань, потом укладывается ткань и потом мажется сверху Ликвикс. В принципе, здесь так мы и пойдем по стандартной схеме. Итак, что мы сделали? Мы в, э, в прорезанную фаску уложили V-образно э, ткань и ликвикс сверху. И здесь э, сделали, в принципе, то же самое. У нас э, здесь как бы небольшое, небольшое отхождение. Мы должны были заполнять эту часть утеплителем. Я и сказал, что мы это делать не будем здесь, в нынешних условиях. Если бы у нас была заполнена, у нас бы вот здесь вот щель оказалась бы меньше. Была уложена армирующая ткань сначала под пленку, если вы помните, вот туда внутрь, а потом над пленкой. Таким образом была замкнута любая возможность для конвекции вот в этом вот самом сложном сопряжении. Конечно, вот мы сейчас это на видео делать не будем, потому что мы это уже показывали ранее. Вот эта часть также должна заполняться герметиком. И между стропилиной я туда запускаю его вниз под рейку, непрерывным швом. Ну, вы помните, да, было видео, было видео, где мы. Заполняли герметиком и прижимали рейкой, рейку эту саморезами. Естественно, сначала делается эта часть, а потом уже герметизируется все остальное. Еще один очень важный момент, который э, надо сказать. При сдвоенных стропилах очень часто бывает такая ошибка, когда при натягивании пленки ее крепят с кобой, попадают на одну из двух сдвоенных стропил, и потом монтируют контрабрешетку на соседнюю. Получается, что скобы остаются открытыми. Мы здесь обязательно поставим несколько фоток. В таком случае у нас остаются открытые скобы. По инструкции по монтажу Дёркин нужно исключить открытые скобы. В данном случае получается много скоб, и они все э, очень опасность большую, потенциальную несут. Вот у меня контрабрешетка, грубо говоря. Там, где Скобы там должна быть контраблешетка. Естественно, желательно в некоторых случаях обязательно использовать уплотнительную ленту. Вот это важный момент, который нельзя забывать. Вот, в принципе, и все, что нужно знать о сдвоенных стропилах и о герметизации.